Всем привет! С вами доктор Вася. Это рубрика "Умение экипажа и оборудование". Сейчас мы рассмотрим танк Лев. Начнем с командира. Всему экипажу нужно поставить боевое братство. Я не буду повторяться что... Что... насчет этого боевого братства. Я буду говорить следующее, что нужно ставить. Следующее можно поставить «Эксперт» или «Лампочку» на свое усмотрение, что хотите поставить раньше. И, конечно же, «Ремонт». После «Ремонта» лучше поставить «Орлиный глаз». Или, может, сначала «Орлиный глаз», потом «Ремонт». Кому как. Следующее у нас «Пожаротушение», «Ремонт», «Плавный поворот башни» и «Снайпер». Это что касается наводчика. «Механик-водитель». Пожаротушение, ремонт, виртуоз. И следующим лучше поставить плавный ход. Виртуоз ставится, потому что он очень медленно вращается. а Плавный ход это для тех, кто начинает рашить. какую или иную позицию. А маскировку лучше поставить тем, кто стреляет из кустов. Было бы неплохо. Следующий у нас идет радист. Пожаротушение, ремонт, радиоперехват и изобретатель следующий надо поставить. Ну а заряжающий, я думаю, так все понятно. Пожаротушение, ремонт, отчаянный и, конечно же, маскировка, поскольку интуиции ему практически не нужно никогда. Я стреляю все время бронебойными, а боекомплект мне взрывают очень редко. Так, теперь об оборудование. А, значит, первым делом надо ставить досылатель, усиленные приводы наводки, а стереотруба или просветленка – это уже на ваш выбор, что вы будете делать. Или стоять в кустах. А у оптика, это если будете рашить. Вот это вот. Ну, конечно, вместо посредённой оптики можно поставить вентиляцию. Но стабилизатор, я думаю, ему не нужен. Но так неплохо справляется. С своей задачей. Всем спасибо за просмотр. С вами был доктор Вася. До новых встреч.